Можно ли родителям отдавать долги за детей? Да. И у сына и так проблемы со здоровьем. Не навредит ли это ему как бетонный пол яме? Не навредит. Здравствуйте, Андрей Андреевич. С великим теплом и поважаемым.